Очередная посылка из Китая для дочки на Новый год. Ссылка на наушники будет в описании. Ого! Ядовительно зеленые детские наушники. кабель два и пять на три пять а нет три пять на три пять прямой пластмасса ну за такие деньги в принципе под кожу типа soft touch и похоже, мягенькие амбишутки, белые внутри гуляет, фиксируется хороший подарок под елочку Год. Все, ссылка в описании.